Привет, ты на канале Саплей. У нас сегодня а, попробуем выполнить челлендж. А, челлендж, челлендж какой? Челлендж, который у нас дает сама фосмофобия. Это на Тенглвуде определитель раза призрака. Я не знаю, что там будет а, и как это вообще все, но Тенглвуд это моя а, любимая карта. Поэтому давайте попробуем. Я знаю, что у нас нету благовоний, но в принципе на Тенглвуде можно... А, точнее, я знаю, где можно прятаться. А а, у нас благовоние есть? А что нужно сделать? А какое задание? Подождите. А какое задание? А сколько улик? Блин, непонятно. Надо было, наверное, посмотреть, да? Так, ну ладно, давайте. Я еще как-то быстро, мне кажется, передвигаюсь. У меня и рассудок весь стоит. И... А свет у нас есть? Я очень сильно быстро передвигаюсь. Может быть, мне нужно определить призрака как можно быстрее? Типа, я только залетаю. Карт нету. А, свет есть. Ничего мне делать. Улики-то есть? У нас все эти есть. Все проклятые вещи. А я не понял. А что мне надо сделать-то? ой а он а, наоборот здесь mp5 блин я думал что это такая комната mp5 и отпечатки рук а -а -а, mp5 отпечатки рук Джин рио мюлинг мюлинг мюлинг мюлинг мюлинг Джин, бюллинг и горю. Так мы сейчас бюллинг определим. У нас нычка в подвале есть. Да пофигу. У нас задание какое? Как можно быстрее определить призрака, да? Да. Все, ничего не знаю. Так, ну он не быстрый, он не быстрый. А... Почему-то хочется сказать, что это был какой-нибудь. Да не, короче, я поставлю абаки Что тут думать? Следы есть, есть. МП5 есть, есть. Что думать? Ага, джин. Почему? Блин, а джин ускоряется, да, когда при мне? Так, все, ладно, поехали дальше. Следующее, Быстро, быстро, быстро, быстро. Играем три раза. А, этот, как его? Так, все, ладно, мы поняли, что две улики он точно выдает. Почему-то подумал, что это не джин. Хотя, а джин ускоряется, когда меня видит, интересно? Я вот не помню. Так, мне прикольный режим, мне нравится. Мне нравится, что есть все эти... Проклятые вещи. Что есть сразу свет. Это очень круто. Но задание какое-то на самом деле. Ну, легкое, что ли, я не знаю. А. Привычка, извиняюсь. Еще и нычка есть. Что это вообще такое-то, а? Гроза. Гроза, страшно. Страшная гроза А что я взял? Я не помню, какую я взял Рацию или этот взял Тоже нычка есть Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Дай нам знак Дай нам знак Ты молодой? Ты старый, ты злишься, ты молодой. Точно это его комната. Да. Просто решил еще раз посмотреть, перепроверить. Так, блин, у меня и таблетки, у меня вообще все есть, просто все. Так, ладно, таблетки я бахну. Но таблетки еще восстанавливают, как на этом. Как на любителей. 0 улик две улики он точно выдает насчет 3 я не уверен призрачный огонек рации не отвечал но раз ты здесь ходи здесь а, ты ничего не трогал здесь а где у меня этот Физический гос -эвент. Ты молодой, ты молодой. ой ой ой ой ой ой ой ой Ты молодой, ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Так, и камеру уже поставил, да, там с лазеркой? Так, у нас призрачный огонек, но мы не исключаем, что-то может быть и мимик. Не знаю я бы наверное на охоту бы посмотрел бы что у меня в руках нет нам этот нужен фонарик чтобы потом посмотреть что он там трогал О, не тот фонарик скинул. Так, ну пока что... М -м -м. Надо охоту смотреть. Это вообще без толку. То есть я сейчас просто вызываю охоту и... Я не знаю. Смотрю, кто это. Завести шкатулку? Ой, гена? А не все предметы есть? Ну ладно. А долго мне смотреть? Очень быстро ходит. Эй, я здесь, выйди. Господи. В смысле? А. Следов нету, нигде нету. Короче, это Тае, похоже. А есть у нас такой Тае призрак? Да, это е. Это я. Без вариантов. <социт> <социт> а, блин, стоп. Ладно, следующий день, третий. Как так? Я, я вообще ничего не понял. В смысле он везде носился? У меня в кухне не было электроприборов. Че за фигня? А может быть он у них скорость такая? Alright, да, конечно. Ну мы хоть одного-то определим сегодня или нет? Ну что за фигня? Капец, ну он носился очень жестко. Что за такое-то, а? Так, ладно. А, так они еще рандомные все. Блин, вот, кстати, зеркало было вообще имбой. Вот так, у меня лапка есть. А, он здесь, где-то на кухне. МП3. Швырнул. Что еще покажешь? Что покажешь нам? Блин, потому что это Е. Просто катки, Ну ладно. В целом без разницы. Сейчас посмотрим огонек Огонька нету, но если это эта комната, конечно так в камеру шевелишь на что моргает ладно огонька нету рисуй пиши я пойду еще схожу за шмотками взяли бы уже бесконечный бег сделали То в самом деле да самом деле если он бы я в этой комнате вот в этой части наверное, логично бы туда бы и ставить всё. или вообще на ну, может быть и разницы даже нету так блокнота нету Ты молодой ты молодой ты молодой ты старый о, о. две улики есть у нас рация и лазерный проектор Лазерный проектор и радиоприемник Ага, о, это Диаген, юкай Ой, подожди, а, ну да Фантом, мираж, о, миражаж, посмотрим сразу Так, радиоприемник И что, и что, и да Ага, ага, да Вот так, вот так делаем Ну, Диагена я мастер ловить, конечно, да Диагенчик это мы поймаем. Это не мираж. Миража вычеркиваем сразу. Так, миража мы вычеркнули, получается. У нас остался фантом. А куда фотик сел? Покажи себе. Пока. Слышали звуки, продолжались Это не Это фантом Это фантом А вы слышали звуки, продолжались Когда я это Я еще охоту посмотрю, может быть это все-таки А может и Юкай А как я пойму, что это Юкай Короче там звуки были, продолжались Типа это ну, как будто он предложит. Короче, ладно. Так, а можешь спрятаться где-нибудь? Отлично. Ну все, тогда надо послушать, не диаген ли это. А дальше уже решим. Короче! Я что думаю? Этот режим я больше проходить не буду. Какой там шанс эту карту вытянуть? 0,000001 процент? Класс. Но хоть призрака правильно, надеюсь, определил. Да. Эх. Не засчитали, надеюсь. О, не засчитали. Ладно, спасибо за просмотр. Такой у нас режим "Спидран" называется. Как по мне такой интересный режим на самом деле. А его здесь нету, не посмотреть. Ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем буду очень рад. Всем пока.